Все, тебе тоже хорошо будет. Дальше mm. написано, мы едим только морковку, от остального у нас боятся животики. Ты живой вообще? Не живой. Кукки, останешься. И хвост, когда мы с вон ты можешь человека расстегнуть. Ступлю зашивать. хотя животное, кроме его. Я Просто Попробуй. Попробуй. Лучше отойти, лучше отбежать. Тут эти змеиники ожили. Ожили. Даже животные Тему не едят. Тёма. Из чего сделаны Тёма? Да они не едят просто. посмотрите как дуракина дурака на меня. Нет, наверное, он не поберил на меня. И Криса даже не стал Понимаете? Грозы. Так и хочет палец отожрать Шумить Папа, Что с кем Подожди. А что ты все, Гриша, устал, что ли? Просто много зрителей. Да. Пойдем домой. пухает эта свинья меня. Кока? иду! Смотри, я не Снимай. Ой, ну как блин. Порядок. Поставлю к стеку. А? Подставлю к самому стеклу. Подставлю к самому стеклу. Дай, как кушать морковку. Морковку, помидорку. Ты любишь морковку? Я не буду Ладно, вот и тетка. Да какой он целый день кормит? Это понятно, ну просто халю, я не некуда. Дай помидорчик есть, Дима. Леша, еще три не хочешь платить? Угу. Тима. Вот Тима. Что надо? Эх, лицо Что тут? Не, начнёшь, как по этой подлезать? Я сейчас сменю еще на Валера сделаю и наподобие вот такого. Не, по, это самое, подходишь к ней, начинаешь ее, она прям ножки Вот такая она. Я сестру ее гладил, я знаю, я знаю, что они потом. Я гладил ее. Она она Вот это они вот эти. жили? И шо жили? Трудяная Что все она в то Твой батон-карабич Папа, это твой союзник. Опять ты ожил, а потом опять застыл. А же застыл. А тут, а тут паук. Спайдер. Спайдермен. <свист> а, а тут куда? А сюда куда убрать? А вот он.